Привет! И вновь на Зона Геймсе самые интересные новости из мира мобильных игр. Смотрите, в этом выпуске PUBG Mobile наносит удар по читерам. NetEase Games нацелилась сместить все мобильные королевские битвы. Logitech готовится представить свою игровую портативную консоль на Android, что нового принесет третий сезон в мобильном Apex. Зачем ждать официальный коррек стрит для Android, когда игру уже можно скачать из интернета, как обманывают нетерпеливых игроков? И две новые мобильные игры, на которые стоит обратить внимание. Вы смотрите Зона Гейм канала мобильных играх. Если вы перестали играть в PUBG Mobile из-за огромного наплыва читеров, то теперь есть повод вернуться. Разработчики вот-вот внедрят в свою игру передовую технологию под названием Туман. Ранее нечестные игроки могли заполучить нужную для себя информацию с кода игры и использовать ее в своих целях. К примеру, узнать, где на момент игры находятся все противники, и даже видеть их сквозь стены. Также, используя незащищенный код игры, можно было увеличить урон и тем самым быстрее ликвидировать других игроков. С бешеной скоростью перемещаться по карте и много иное, что делало игру нечестной. Инновационная система Туман шифрует данные игроков в реальном времени и не позволяет извлечь из кода игры все необходимое, что так часто используют читеры. Во время тестирования технология уже сократила в паб количество дебилов более чем на 50%, и разработчики продолжат совершенствовать систему до тех пор, пока халявщики полностью не исчезнут из онлайна. Как вы думаете, получится ли у Tencent победить в сражении нечестных игроков? Если вам мало игр жанра «Королевская битва», то ловите еще одну будущую новинку. Прямой конкурент N-CN студия NetEase Games уже проводит в Филиппинах тестирование своей новой игры под названием «Project Blood Strike». Как уверяют разработчики, она будет схожей с игрой Call of Duty Mobile, однако будет присутствовать ряд отличий. К примеру, перед тем, как начать игру, вам необходимо будет выбрать конкретную роль агента, за которого будете играть на протяжении всего матча. Во-вторых, по карте будут разбросаны деньги. Накопив необходимые средства, сможете вызвать дрон, который доставит вашу покупку. В-третьих, это изменение погодных условий в реальном времени. Как вам такое, а? Ведь раньше ничего подобного не было ни в одной королевской битве. Ни в Папк, ни в Апексе и даже в колде. Если вы не поняли, это был сарказм. Что там у нас Дальше. Фирма Logitech объявила партнерство с Tencent Games. Обе компании займутся раскруткой облачных игр путем создания своего общего продукта в лице портативной игровой приставки наподобие Nintendo Switch. У первой компании есть все необходимые возможности создать недорогую портативную консоль, которая бы была прекрасно оптимизирована под проекты Tencent. У второй огромная игровая база, мощные сервера по всему миру и даже имеется доступ к NVIDIA GeForce Now с доступом к играм класса с тремя буквами А. Это и не удивительно, ведь игровая компания Компания то и дело ежемесячно покупает акции разных фирм и укрепляет свое положение в игровой сфере. Все это говорит о том, что будущая консоль, которую предстоит в недалеком будущем, будет иметь всю необходимую техническую начинку, чтобы игрокам было удобно играть в игры через облако. Другими словами, вся производительность обрабатывается на серверах Tencent, а само управление на устройствах от Logitech. Для этого не нужна дорогая начинка, поэтому предполагается, что устройство будет стоить копейки. Если честно, я очень рад такой новости. Для того, чтобы я мог поиграть в Apex на максималках, мне не придется покупать дорогое устройство. Уже как с неделю по интернету гуляет информация о третьем сезоне Apex Legends Mobile, и судя по утечке, можно сказать с уверенностью, что очередное обновление станет самым крупным с момента запуска игры. Во-первых, в игру добавить не одного, а сразу двух легенд, которые с давних времен существуют в оригинальном Апексе. Это Ревенант и Эш. Во-вторых, добавят карту Олимп, что станет второй основной картой в игре. В-третьих, добавят новое оружие, внесут в игру больше оптимизации и пофиксят в лобу. А на ваше усмотрение, что необходимо подправить в игре, чтобы увеличился приток игроков и стал играть интереснее. Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Все еще ждете Carex Street для Android. А за границу уже не ждут и вовсю качают установочные файлы. Бессомненно, новая игра Carex Street наделала много шума, и теперь ее ждут чуть ли не так же, как шестого великого автоугонщика. Как бы разработчики не писали, что игра выйдет в октябре, все равно находятся те, кто больше верит неизвестным блогерам и сайтам, которые как бы выкладывают на своих страницах заветный файл с расширением АПК. В итоге, как пишут многие желающие поиграть в новинку, уже успели заразить свои устройства вирусами. Не верьте этой ложной информации. Игры для Android нет в интернете ни в каком виде. Как только Karik будет готова, она появится в маркете. А так как она еще является бесплатной, то нет необходимости загружать на свое устройство установочные файлы с левых сайтов. И да, возможно вы опять забыли, но напомним, что игра выйдет в октябре. Про очередной перенос российские разработчики ничего не писали. Надеюсь, как бы частичная мобилизация не повлияет на выход игры. Да ну, говорят, что айтишников беспокоить не будут. Но это не точно. Так, в какую игру вам посоветовать поиграть? Хм, может в один динамичный раннер? Очень динамичный раннер. Объезжаем плотный автомобильный трафик и стараемся избежать наказания за все нюансы, которые случаются на дороге по нашей вине. Наберите максимальную скорость и постарайтесь не вписаться ни в одну из машин. Еще одна новинка – «Шеф и шеф». Прекрасный и очень качественный платформер. Правда, таких платформеров давно не видел в маркетах. Главный герой – шеф-повар, который очень любит готовить для самого себя любимого. Однажды, открыв холодильник, его перенесло в неизвестный мир, где все необходимые для его любимых блюд продукты разбросались по локациям. Помогите шеф-повару найти нужные ему продукты, по пути собирая кухонные принадлежности. Вот прям десяточка от «Зона Гейм». На этом у нас все. Не забывайте подписываться на наши группы в Телеграм и Вконтакте, в которых мы оперативно знакомим вас с последними новостями из мира игр и даже просто общаемся на разные темы. В общем, если вам скучно, то теперь знаете, куда добавляться. Ставим лайк за нашу работу. Всем пока и до скорых встреч.